Коронавирус занял умы большинства населения планеты. Карантин введен практически повсеместно. И наши отношения, конечно, к этому разные. Кто-то равнодушен к тому, что происходит, и считает, что это все ерунда, и это все раздуто. Кто-то, наоборот, уже в полнейшей панике находится, и моет через каждую минуту руки, и ходит в маске. Все мы люди разные, но опасность сейчас – для нас, для всех одна. И она требует от нас на самом деле быть разумными, собранными и осознанными. О какой осознанности может идти речь, если большинство в страхе кинулись скупать все, все, все, что есть в наших магазинах. И так происходит по всему миру. Это на самом деле этот страх и ужас, который охватил массы людей он заставляет людей действовать так, как будто они сейчас борются за выживание, обеспечивая себя в первую очередь едой и пытаясь обеспечить свою безопасность. И вот тот стресс, в котором находится каждый из нас, конечно, играет плохую службу нашему иммунитету. Как известно, стресс, стресс – это лучший враг иммунитета, да, самый главный враг иммунитета. А мы сейчас, собственно говоря, готовы стрессовать от новостей, от того, что нам сказала соседка, от того, что нам позвонила мама и в ужасе прокричала, что тут уже у нас столько-то случаев. Да? Давайте все-таки вот сконцентрируемся и не впадать в крайнее состояние своих эмоций. Потому что наш иммунитет с вами и так истощен зимой, какими-то вирусными инфекциями, отсутствием солнца в зимние месяцы, давайте поддержим свой иммунитет. Каким же образом это можно сделать? Во-первых, как я уже сказала, что стресс точит иммунитет. Замечательный способ избавиться от стресса – это медитация. Медитация, дыхательные техники, техники тибетского целительства – все это помогает убрать последствия стресса. Что еще? Конечно же, правильное питание. Убрать из своего рациона продукты, закисляющие наш организм. Продукты ферментированные, продукты, содержащие рафинированные сахара, продукты, содержащие рафинированную муку, да, отбеленную, отборную, продукты, содержащие кофеин, да, тоже точат наш иммунитет. Стараться питаться просто, солнечно, красиво, с удовольствием. Обеспечить достаточное количество овощей в своей тарелке, зеленых овощей особенно в своей тарелке. Обеспечить себя полноценными качественными белками, продуктами, содержащими витамины, натуральные витамины, это фрукты. Да, какие есть сейчас, не будем, не будем ругать, что фрукты сейчас ничего не содержат, да. Все равно в каждом фрукте есть определенный набор витаминов, которых будет достаточно, если вы хотя бы их включили в свой рацион. Давайте обратим внимание на режим дня. Режим дня должен не истощать человека. Не планируйте себе сверхмерную нагрузку. И благодаря карантинным мерам на самом деле наше государство, большинство из нас, оградило от чрезмерной нагрузки сейчас. И это очень правильно, и за это государству и карантинным мерам можно сказать большое спасибо. Очень важно ложиться спать вовремя, до 23 часов. И недолго спать, а где-то в 7 часов уже подъем. Очень хорошо с утра провести водные процедуры, сделать зарядку, взбодрить свой организм, да, чтобы он не был застойным, грустным, печальным. И, конечно, включить в свой повседневный день медитативные и дыхательные практики. Как известно, подобное притягивает подобное. Поэтому в каком состоянии мы находимся, эмоциональным, подавленным, болезненным — то, в принципе, такое мы и притянем в свою жизнь. Поэтому думайте о том, что вы думаете, и вы несете полную ответственность за свои мысли. С точки зрения аюрведы хочется отметить, что, на мой взгляд, все-таки вот эта коронавирусная инфекция, так как она ее главное осложнение это фиброзная пневмония, она все-таки больше относится к ватотипу. Да, и э, люди с вата типом да, больше подвержены э, вот, осложнениям и э, вот этой коронавирусной инфекции. И не секрет, да и все знают, что именно вата преобладает в пожилом возрасте. И именно э, эта категория населения стала наиболее подвержена осложнениям, более тяжелым э, коронавирусной инфекции. Поэтому, чтобы усмирить свою вату, питайтесь, еще раз повторяюсь, солнечно, радостно. Постарайтесь избегать сухомятки. Питайтесь проготовленной едой, хорошо тушеными овощами, разваристыми супами, разваристыми кашами. Обеспечьте себе трехразовое питание без перекусов. Достаточное количество употребления жидкости, и жидкость должна быть теплой для употребления. Промывайте нос под соленой водой, когда вы вернулись из общественных мест. Если у вас в носу есть корочки и сухость в носу, аюрведа рекомендует в таких случаях закапывать в нос одну-две капли топленого масла, именно топленое масло обеспечивает Трофику слизистой и устраняет сухость. Любое растительное масло в конечном итоге может привести к той же сухости. Я вам э, от всей души желаю пройти этот период достойно, использовать этот ресурс, который нам дает карантин, какая-то перестройка нашей жизни, использовать его во благо себе для трансформации, для начала новых дел, для начала нового этапа своей жизни.